Глава 5. Неслышной чередой проходили дни, недели, проведенные в Голубенко среди цыган. И каждый, каждый прожитый день вносил какие-то изменения не только в интерьер, отделанный художниками здания, но и в отношения цыган с проповедником. Как лепнина, деталь за деталью, превращавшая фрагмент узора в целый фриз, лаконичный своей завершенностью, так и отдельные стихи Библии своеобразной лепкой откладывались на сердцах цыган, задающих всевозможные вопросы евангелисту, соединяющего их в одну тему – тему их спасения. Андрей не ожидал, что цыгане, столь пограждшие в грехах, проявят такой живой интерес к Библии. Основные темы, которые он излагал им почти каждый вечер, закончив определенный цикл художественной работы. Слушать что-нибудь новое для них было приятным занятием, возможно, ничем даже не уступавшим желанию афинян. И проповедник часто был озадачен вопросом «что это?» Удовлетворение праздного любопытства или неслышимый зов души, изголодавшийся по-настоящему хлебу? Но по глубине вопросов, задаваемых цыганами, Евангелист понял, что труд его ничтетен, а душа этих диких людей тоже может плакать, страдать, гореть любовью. Часто вопросы переходили в жаркую дискуссию, особенно тогда, когда вступали противоречия обычный уклад жизни цыган и четкое предписание библейской истины. Нередко персонажи из Библии оказывались почему-то сидящими рядом с проповедником. И тогда не обходилось без взрыва негодования со стороны некоторых из них, обличаемых совестью. Вот и сейчас, после чтения, притча богачей нищим Лазаре, Луки 16, 19, Голубенко не услышал привычный аминь, как это обычно бывает в церквах. Напротив, раздался негодующий вопрос барона. «Это что же получается?» Как богач, то обязательно ему место в аду после похорон. А если це еврей, то его янголи понесут до Авраама. Під мене копаєш, еврей. Марц. Библия написана так, чтобы человек, обнаруживший себя в чем-то плохом, чего не любит Бог, мог бы исправиться, а не злиться, как ты. Она предупреждает грешника, а не смеется над ним. Ты заметил, что нищий, хоть и лежал в струпьях, и желанию было весьма скудно напитаться крошками, падающими со стола богача. Но он назван по имени, потому что был записан в книге жизни, почему ее отнесен на Лона Авраамова. А богач не назван по имени, и, несмотря на то, что пиршествовал блистательно, оказался в аду, потому что не имел жизни вечной. Библия обнаруживает человека в определенный момент, когда он смотрит в нее, как в зеркало. Человек, смотрящий в зеркало, далеко не всегда любуется собой, но смотрит для того, чтобы устранить свои недостатки. Было бы смешно, если бы человек гневался на зеркало, отображающее его таким, каким он есть на самом деле. А что касается твоего положения, то я так скажу. Бог не желает смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив то хиба я мертвый, удивился барон. Всякий человек, нерожденный от Бога, мертв по грехам и преступлениям, потому что возмездие за грех смерть. И хоть физическая жизнь в нем и продолжается, но духовно он мертв, и причем мертв еще со времени падения Адама. Долго еще продолжалась дискуссия, но закончилась она тем, что барон, желая оправдать положение богача, Стал отрицать существование ада, а в заключение беседы горделиво заявил, «Вера верующих основана на адском страхе, а я ничего в жизни не боюсь. Для меня, барона, страх неведом, он просто не существует». Но спустя два 3 часа он должен был убедиться в своей «смелости» в кавычках. Когда все ромалы разошлись на ночлег, Барон с Голубенко перешли во флигель, где они часто пережевывали проблемы дня и продолжали невыясненные до конца темы вечерних бесед. Время ушло за полуночь, свет от торшера создавал уютную атмосферу для общения, ночная прохлада через приоткрытую дверь приятно распространяла свое дыхание, взбодряя собеседников. Кругом стояла мертвая тишина, нарушавшая только ночной морзянкой сверчков. Во время очередной паузы, в разговоре, вдруг неожиданно заскрипела дверь Взоры собеседников мгновенно направились в ее проем, ожидая незваного гостя. На фоне кромешной тьмы, медленно из-за открытой двери, Показалась сначала рука в рваной перчатке, опирающаяся на какой-то посох из корневища. Потом крайне медленно, как при замедленной съемке, показалась голова, кого бы вы думали, бабы-яги с распатланными белыми волосами, крючковатым носом, провалившимся ртом с выступающими из него клыками, сагбенная стучащая палкой старуха, медленно закрывала собой проем двери. Никогда еще в жизни Голубенко не видел такого страшного испуга, какой застыл во всем облике барона. Глаза выкатились со своей орбиты, рот открытый, как на приеме у стоматолога, пытался втянуть весь воздух комнаты. Вся его грузная фигура оторвалась от кресла и зависла в воздухе. В несколько секунд «баба-яга» в кавычках преобразилась – Ипан, сбросив американскую маску с лица и, отшвы палку, в платье кинулся к своему отцу, сердечнику, со словами Дадо! Дадо, это же я, Ипан!. Теперь уже сын напугался за отца, не ожидая такого ужасного эффекта от своей шутки. Марц, левой рукой, держась за сердце, правой бросал тарелки со стола в догонку убегающего от него ипана. «Обью!» — раздался крик, разрывающий тишину ночи. «Домой не приходи!» Но Ипан, стоя уже за забором, оправдывался. «Ты же доказывал, что ничего не боишься, а сам трус! Трус несчастный!» Устыженный, рискованной проделкой сына, барон понимал, что опозорился, доказывая ранее, что страх ему неведом. Желая как-то оправдаться, Март сказал... Вот родил себе пустоголового. Такой только в могилу может отправить своего отца. Какой бурьян! Даже не пожелав Андрею спокойной ночи, барон неожиданно ушел в свои апартаменты. На другой день Рома сидел угрюмым. Лежащий рядом с ним кнут говорил о том, что прощение Ипану еще не наступило. Сын бурьян... Оставшись из-за возмездия шалости всю ночь без сна, утром несколько раз опасливо заглянул через забор, убедился, что домой действительно нельзя появляться, по крайней мере, до отъезда отца, а потому через некоторое время исчез друзьям в поиске пищи и ночлега. Но уже спустя два дня Ипан по просьбе Андрея, молившегося за них, был амнистирован отцом.